Ну шо, всем привет, друзья! Сегодня мы откроем новый проект э, под названием MMZ. Скоро прям читочку, от видом прям кусочек, кусочек, кусочку прям эти кусочек нужно набрать кубков. Мы это сделаем и получим MMZ. Вот наши браузеры. Мы сейчас их качнем. Значит, смотрите, -ка, кого же мы будем сегодня брать. Вот по 8 битов. Ну, если кто смотрел там прошлый видео на канале можете зайти и посмотреть как же за 8 бит все таки сыграть там есть ролик значит кося превью но ну, еще один 10 ролик по максу там тоже очень привью потом пытаюсь время из время изменить 8 бит на красивый текст и все в этом духе да сегодня сейчас будем начинать играть так, какая карта я сам не знаю давайте посмотрим на ясненько Тут кольт поможет нам. Кольт. А тут подходи да, подходящий как кольт. Брок. Номай. Давай. Брок, давайте. Брок. А все-таки можно его еще купить. О, клубе. Что вы пишете? Вопкатку. А, включить, точно. чтобы там не мешали снимать. Две таки. Кто? Кат... Ага, катку пойдет. Блин. Пишите правильно, пожалуйста. Или мы когда там будет очень много людей, то мы садим клуб, чтобы грамотно было, а не безграмотно. Так, тут красиво. ждём кого вот там. Опана. Ладно, отпустили Дарила. Нет, я же не научился еще управлять эту мышкой. Опана, опана, опана. Их, Отлично, я могу Управлять эту мышкой гораздо легче с помощью правой кнопки мышки сразу я всегда так э, лево делал а теперь право быстро быстро занимаем уходим потом попа наделаем ну блин чувак что ты делаешь ну подумал что мне нужны кубки на мз раян что ты делаешь знаешь что ты сделал блин я не хочу минус 3 ты... а, -а, а минус 3 это маловато честно накопим по-любому Почему Дэрил попасть? Почему Дэрил? Почему не ульта? Почему здесь это место? Вот не понимаю. Тоже? Один чувак, да? Все, можно уже атаковать. Блин, как это я косой, что ли? Забираем. Не Хопа Хопана. Знаете, как-то хочу. Левая, а не правая. Левая тоже хочется. Пытаюсь потом в следующей серии на сыграть. Пока не справа, потому что я ее. Тересировал. вот <смех> блин, у нас был идет канал, пости. то нет был, и да был. Боу. отлично, было убили. Четыре живых. Пойдем, пытаемся вот так вот раз, хотя бы тренировка. не Милек на камушки, а правая. А, тут боу. вот в чем дело. У нас еще не там. А, давай, давай, давай. Бу, такой, молодец. Только вот смысл у меня такой смысл. Смысл есть? Бон. Мне нужна МЗ, а тебе зачем, а? Подумай, пожалуйста. Блин, я конкурс хотел конкурс сделать. Ну, вот такие вот. 6 куков, которые не хотят делать конкурсы, которые не хотят участвовать. Ну, другие люди. Хочу, сейчас смотрит. Пожалуйста, если вы меня увидите. Поддайтесь что ли? Ну пожалуйста, ну блин. А не хочу умереть. О! Блин, а что я такой косой, на? Блин, Биби, что ты делаешь? Сколько ты игроков умерла? Умерла. Ребята, минус 3. Биби, ты понимаешь? Блин, ну почему не помогаете мне? Почему я должен сам? Эй, так нечестно. Это у нас есть плейлистик на канале. Можете еще раз посмотреть любые плейлистики. А, ну я знаю почему. У нас слишком слабенькая сила, вот почему. Нас обижают всегда, вечно. Собираем потом давайте на динамайка пойдем. Динамайка, а мы к тебе гости пойдем. Папа нам. Папа нам. -на. Ну что ждет Динамайк. розыгрыш аккаунтов будет. Только вот зачем ты это сделал? Тебе значит аккаунт не дам. Пожалуйста, если не обидите. Поддайтесь. Умоляю. Я не хочу проигрывать. И терять кубки. Мне не нужны. Вот и все Блин, помог ямки она такая вот штука что мощи на. Да? почему так на кстати тоже говорю что ты тоже не ну ладненько хопа на хопа начислить о оп-оп столкновение против мзем МЗ, задавать так иди сейчас восстанавливаюсь своих хпшки хопа нам Копан, а все подавись мне, на Я не против, только вот почему ты идешь куда далеко? МЗ, я тебе сказал подавайся мне, почему ты такая непослушная? Я боюсь МЗ, есть, я тоже хочу МЗ с вами выбить Наша цель это выпить МЗ и получить новый трофей. Вот значит так-так-так-так-так плюс уйти 73 блин блин еще немножко ну как-то немножко еще еще нужно давайте еще 73 это сколько там 73 22 ага, ясенка 20 кубка блин как-то многовато но мы постараемся и пойди пожалуйста вон Ты должна уже проиграть да, блин, там, там. есть мы маза убили и думал, что мы проиграем ну да, зря мы шли. Все-таки МЗ пока тебе. Не там еще одна МЗ поразводились, то значит, да, Своей семьи делаете. А Я что буду делать, а? Одиночка быть? Помогите мне, пожалуйста. <laughs> Если вы хотите мне помочь, то, пожалуйста, свечка в описании, вступите только самые лучшие, которые на ну, помощь. Вот еще испытания сыграет, только нужно показать, что вы что-то умеете. Да, показать мне просто так вот, как я. Мне тоже буду помогать, чтобы испытание пройти. Скоро там испытание через пару минут. Итак, вот тут вот. Лайк. Если вы еще не поставили, пожалуйста, поставьте лайк свой. Нам нужны лайки и комментарии. Чтобы стать сильнее, блин. Джесси, ты понимаешь, что я хочу МЗ копить? Ты понимаешь? Не... Ну блин. Ну МЗшка, блин, 0-0 кубков. Как трогательно. <сёк email> кубков сок там покажите э -э -э сколько <сёк> сила 1 сила 1 знаете что мне всего равно 73 вот блин теперь 27 кубков не 22 27 я ошибся <сёк> скорее всего на том давай давай давай ждем потом забираем ну что, Тик, ты уже свое ожил. Всем. Знаешь, что, Тик? Ты умный игрок. Пошел вон и ждал жизни. Ты подумаешь, что эти даже хп. -шки. Вот, хоть умный. Блин, они такие тяжелые, что... <laughs> Капец, хочу МЗ. Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, что ты делаешь, чувак? Я думал, что мы с тобой друзья теперь.. М да, с этим игроком явно дело не вовремя. И еще ПМ, Пенни здесь. Там кто-то есть, кстати, хочу узнать. А, Пайпер. На Пайпер давайте Хопа нам. Хопа нам. Отлично. Ух ты, еще одна пайпер. А, не пайпер, а карл. Тихо, тихо. нужно подать на меня. карл безумный карл, и вон. Пятый место Нужно еще, Нам нужна МЗ. По-любому. По-любому. А знаете, тик такой слабенький. У меня свой тик как-то... А, ну да, это же прокачано. Ну что, блин. Я... Ладно, ты выиграл. Поздравляю тебя. Только я хотя бы на МЗшку накопить. МЗ -шку такая сильная. Сильнейшая. Давайте посмотрим. Так-так-так-так. 81 получается эм, 20. Подождите, я запутаюсь, Какие 20? 81 19 что ли, да? Да, 19 кубков. Подождем. А, тут PNI. Я знаю, что PNI тут сильнее, но если не постарается, то кое-что они сломаются. идем ждем здесь. А потом она нас сломает. Тут еще Пинвин. Все. Что еще хочешь? мне побаловаться. они против, конечно. Да, oh, не, yeah, иди сюда. Вот, тут еще тик. Вы что, окружили меня? Вы что делаете? Из за то, что я UT, да? Получайте за ютем Офиге. офигенно. Тик, тик. Ты понимаешь? Мне нужны, идем, мои кубки. Тик. Проснись. FS. Сэнди. Сэнди, да? Сэнди. Тебе никогда не вэйсцент из-за того, что ты такой Непослушный. Почему ты это сделал? почему? Давайте же дневна. Я так хочу на кубке пофармить, блин. Не дают, никак. 8 бит. Угу. Здравствуйте, 8 бит. Да, я знаю, что вы сильные. Но мне нужны кубки Ё-моё! О! Быстренько, быстренько забираем! Ладно, ладно, забирай, чувак. Забирай мне все равно. Ты что такой? Наглец ещё выреш... решил? Ты наглец? Ну, пожалуйста. Ну, я не хочу седьмое. Ну, блин. Знаете, как-то сложновато все сделать. Сделать сложновато. А показать, как. хопа легко Легкотня. Ма. Блин, Спайк. Спайк, иди вон. И Спайк, иди вон. Спайк, ты понимаешь? Ирисер, Россия. Я вас ненавижу. <сих> да, Украина. Побеждайте Россию. Скорее, а то есть всех прибьет. <с Als Oakland> 84. знаете что? Сила ХП нам нужна. Нужнее. 81, блин, что ли там? 83, скорее всего, да. Так, не посмотреть. И 17 кубов остается. Куда идти? Налево, направо. Скорее всего, направо. А, да, направо. Тик. Ставьте лайк, если вы знаете, кто такой Ибонкай. Конечно, все знают. Давно. Скорее всего, он уже вернулся. Сейчас, когда вы смотрите, да, он вернулся. Пока он сейчас не комфортно, комфортно себя чувствует. Вот и все. Эй, эй блин. Мортис. выходи. Мортис, ну пожалуйста, иди вон ну блин тик. Снова ты что ли? Антонус, что ты делаешь? Давай лайк, комментарий и вы выпири. Один кубок. Ну что вы Один кубок МЗ. Мз. 15 кубков. К тебе еще 15 кубков дойти нужно. Ты понимаешь, как это сложно? А в будущем? не там 10 кубков не 10 тысяч кубков и так легко дня, если во что я еще до чем если, конечно, будет там лишь то да. У меня будут и буду показывать. Ой, как бы тяжело пересматривать, еще буду дерывать. Давайте, МА, давайте, МА. Да, Биби, давайте, МА. Вот я бы хотел тут накопить Подходи, Биби, мне так близко. Ох, ты такая. Питненько, так нечестно было, так нечестно. Спасибо Джет, за жертву твою. И я не против. Только подскажи, а тут есть где-то еще пофармиться. Баночки. Баночки. А точно сейчас я не хочу занимать 7 место на получать. У меня еще 15 кубков. И я буду очень благодарен. Вот, уже получше Папа нам. Блин, я косой. Я просто косой. Согласен с вами. МЗ, а, ну, да, давай, ко мне хоть. Мне нужно подфармиться. Подфармить ультышки, ульты нужно подфармить. Попал. Подфармить, подфармить, ё-моё. Тык. Тык, тык. тык Блин, МЗ. Давай, Тима, давай, Тима. Да, хотел тебя убить. Да, что тут не так, я. моё Чувства у мою. Ух ты, это же у нас биби. Биби тут у нас сидит. Окей. Биби, давай уже. Я знаю, что ты бишь прятки играть. Попал. Давай еще. Да. Твои прятки играть я ненавижу. Ну, блин, давай выходи, биби. Упадай мне тоже, биби. Тоже, биби. Просто мне сейчас нет биби. А, я бы хотел. А, я бы так хотел бы обрадоваться. Хопана! Ловушка! Да! Есть кубков? 5 кубков еще. Понимаете, как вам нужно? Первое место, а не 10 там, минуса ходить. Ну, 14 сторон. Окей, я не против. Умножение каплику остается. Ну что, мне за 5 кубков? 5. Надо будет заскринить, да? 5 кубков к тебе. 5 кубков, ⁇ -мо ⁇ Давайте еще. Нужно только не умирать, а хотя бы дойти до топ-3. Хоть там пять кубков получить получить. А, тут тоже у нас ä, не он сильно силен. Я знаю. Одинаково, одинаково, одинаков, как и я же. И на умощный чувак. Все, все, все. Я тебе кидаю. Все, иди вон. не на МЗ нужен, понимаешь. МЗ. Там 8 бит еще. Кстати, это, это, это, это спасибо большое. Там виднижонок. Чему агой вид Это же бом. Опасный охотник. Десять живых. Десять живых. ё -моё. Неужели... Ага. То есть, боитесь тут сидеть, да? То есть, и ходить. Выходили все занято по местечко. Но, извините, но 5 кубков. Пять э -э, кубков для МЗ. Прошу. Если бы это заканчивается сладко, то нам... Да, это знак, что нужно заканчивать. Ну что ж, поехали. Шестой уже. Здесь. Захватили точку. Ух ты, я тут заметил кого-то. Ладно, давай, давай, давай, давай. Ходи, ходи. Потом не идти, кстати. Не знаю. Опа нам. Давай. Потом внезапно атаку сделать. Все, все, все. Давай уже мир. Ты молодец, что ты сделал, но ты тоже преступник теперь. На, разню Не будет разница. еще не попадаю. Понял, что я не умею подать Сейчас убить камни. Да, мира после этого. Нет. а на МЗ. пойдем. Опа -на. А куда ты пошел? А куда ты пошел Опа, нам. Да, ну все окей, они против опана хопана, подожди, там была коп капля, капля, думаю что я умру. Блин, ну ладно, уже все, а МЗ тут. И да, наконец-таки мы это сделали. Вы хоть не пропустите видеоролик полностью. Досмотрите его. МЗ, новый ранг. Офигенно, где там а 10 нужен. Блин, какой-то злой ранг. МЗ, все. Я прошел игру по награде браулеров Скажите, как? Сейчас а я вам покажу, сейчас я вам покажу, смотрите, кому мы зашку. Очень классный Бэскрин такой пиздец Вообще офигенный, да. Вот уже нет пути к славе. только есть капельщики мифические двое штучек, а там трое из с... легендарки Только они как-то редкие выпадают. Выпадают. 103 уже, а 83 Вот значит что осталось вот статистика 08 то есть легендарка подождет физический правдр выходи эпический правдр тоже выходим так что и статис сундучков потом подождем всем за просмотр смотрите еще рубрики пишите какой рубрик рубрик создать новенькие рубрики всем удачи да и всем пока